Всем привет, с вами Ред Фантом. Что ж, вот и подходит к концу год 2020. Надеюсь, вам этот год запомнился только яркими и положительными событиями. Ну а я, по традиции, решил подвести итоги моего канала. Этот год стал для меня более прогрессивным, чем 2019, 2018 и остальные, поскольку из-за коронавируса у нас перелит на дистанционку и у меня было больше времени делать видео. Начинал я со стримов, потом продолжал играть Бравл Старс, сделал всякие нарезки, муды разные, потом э, забросил Бравл Старса, начал снимать Counter-Strike, различные нарезки мемов. Э, конечно же, этот год не запомнился моим самым хайповым видосом, который на данный момент собрал 57 тысяч просмотров. Это видос про МНК «Стоять в милите». Я вообще не ожидал, что он наберет столько просмотров, просто заперил его по-быстрому за 5 минут, попросил своих друзей, помочь мне в этом, и в итоге вот такой вот фидбэк я получил, и очень благодарю вас. Также в 2021 году я, скорее всего, буду делать различные нарезки по counter также записывать и придумывать разные мемы, ну и надеюсь, конечно же, в 2021 году апнуть калаша в CSGO. Если в будущем смогу как-то сделать так, чтобы мой ноутбук наконец-то снимал нормально в 60 FPS, то, возможно, вы увидите даже э, монтажик по CSGO. Но загадывать сильно не буду, просто посмотрим, что из этого получится. В целом же, поздравляю вас с наступающим 2021 годом. Желаю вам, конечно же, прекрасно провести следующий год, э, добиться много чего-то, что вы хотели, ну и также оставаться таким, какими вы есть. Долго я затягивать не буду, поскольку у меня еще много неотложенных дел, доделать. Собственно, как и вы уже елку я нарядил, теперь иду за праздничный стол и буду встречать Новый год. Всем спасибо, кто смотрел меня в этом году. Надеюсь, вы также продолжите это делать в следующем. С вами был я, Red Phantom. И что ж, это последнее мое видео в этом году. Ну, вы это и так прекрасно понимаете. Что ж, все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и счастливого вам 2021 года.